Слушай, не нравится, Пошел нахер отсюда, это не для тебя сделано и не для таких, как ты, не ходи, не засирай комменты, никому ты тут не нужен, тебя не звали сюда, тебе тут не рады, уйди отсюда и больше никогда не приходи». Так, понятно?